Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко, приветствую вас на моем канале. В этом видео расскажу, что такое медицинский отвод, кто его выдает, кому выдает и каким нормативным правовым актом этот вопрос регулируется. Поступают вопросы о порядке получения медотвода от вакцинации от COVID-19. Сразу хочу отметить, что порядка выдачи медицинских отводов по каждому заболеванию или профилактике заболевания нет и быть не может. Иначе мы бы запутались в множестве и возможном противоречии. Поэтому закон предусматривает общий порядок получения медицинских отводов и предъявляет к ним одинаковые требования. В соответствии с частью 3 статьи 78 федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, медицинская организация имеет право выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия на бумажном носителе и или согласие пациента или его законного представителя в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника. В порядке установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Напоминаю, что медицинской организацией является организация, имеющая лицензию на осуществление медицинской деятельности. В настоящее время порядок, выдачи медицинскими организациями пациенту либо его законному представителю справок и медицинских заключений, утвержден в приказе Минздрава России утверждении порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений. Согласно пункту второго названного приказа, справки и медицинские заключения оформляются в произвольной форме и могут выдаваться на бумажном носителе и/или согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника. Когда выдаются медицинские заключения? Медицинские заключения выдаются пациентам по результатам проведенных медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, диспанризаций, решений, принятых врачебными комиссиями, а также в иных случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается наличие медицинского заключения. Медицинские заключения выдаются на основании медицинского обследования пациента, в том числе комиссионного, и содержат комплексную оценку состояния здоровья пациента, включая описание проведенного обследования и-или лечения их результатов, оценку обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, обоснованные выводы о наличии или отсутствии у пациента заболевания, факторов риска развития заболевания, о наличии медицинских показаний или медицинских противопоказаний для применения методов медицинского обследования и или лечения, осуществления отдельных видов деятельности или учебы о соответствии состояния здоровья работника, поручаемой ему работе, соответствие обучающегося требованиям к обучению. Иные сведения, касающиеся состояния здоровья пациента и оказания ему медицинской помощи. Какие требования к медицинской справке или медицинскому заключению утверждены приказом? Справки на бумажном носителе оформляются с проставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации при его наличии подписываются врачом или фельдшером, заверяются личной печатью врача и печатью медицинской организации при ее наличии, на которой идентифицируется полное наименование медицинской организации в соответствии с учредительными документами. Медицинские заключения на бумажном носителе оформляются с проставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации при его наличии, подписываются врачами-специалистами, участвующими в вынесении медицинского заключения руководители медицинской организации заверяются личными печатями врачей-специалистов и печатью медицинской организации при ее наличии, на которой идентифицируется полное наименование медицинской организации в соответствии с учредителями документами. В случае вынесения медицинского заключения врачебной комиссии медицинской организации медицинское заключение также подписывается членами и руководителями врачебной комиссии. Таким образом, медицинский отвод от медицинского вмешательства, в том числе и от вакцинации, оформляется в форме медицинского заключения или медицинской справки. Данный юридический документ должен быть оформлен по правилам, рассматриваемого приказа. Получение медицинского отвода возможно только в медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. Поэтому, если в одной медицинской организации врачи считают, что у пациента нет оснований для медотвода, а пациент считает по-другому, то гражданин вправе обратиться в любое другое медицинское учреждение и попробовать получить медотвод там, или вправе оспорить действия врача или врачебной комиссии в судебном порядке, для чего придется проходить независимую экспертизу о наличии медицинского противопоказания. Если рассматривать вопрос по коронавирусу, то медицинский отвод в настоящее время не является основанием того, чтобы сотрудника не отстранили от работы,